Меня зовут Курбанов Андрей Рамазанович, я из Дагестана. Я делал операцию имплантации фокичной линзы. Ну, ничего страшного в этом нету. <счет> Ощущение после операции хорошие. От персонала и в общем атмосферы. Тоже все очень хорошие, теплые отношения. Всем рекомендую.